Всем доброго времени суток, с вами Катамхали, обновление 12.2, читаем, смотрим, разбираемся, что у нас в игру это добавит. Ну, получается, это обновление апрельское, ну или, не знаю, учитывая, что здесь будет 1 апрельский такой шуточный режим под названием «Разборка в джакузи», возможно, это обновление, ну, либо выйдет в конце марта, либо прям 1 апреля с утра и запустит. Ну, логично, потому что, да, раз режим, значит, 1 апреля это уже должно работать. Ну, похожий режим был у нас уже когда-то в игре, не помню, в незапамятные времена, когда-то давно, но там, по-моему, были игрушечные кораблики тоже по типу, да, в ванной там на них надо было сражаться. Ну, не знаю, я пару боёв, может, скатал, больше не стал, да, есть дела поважнее, надо корабли прокачивать, ну, там... Возможно, будут какие-то награды, может и будет смысл зайти в этот режим, покататься, поиграть. Да, только вместо кораблей в этом году здесь у нас будут уточки. Ну, не буду там рассказывать их, показывать, не знаю, что они из себя представляют. Возможно, у них там разные какие-то ну, не то что способности, типа атак там. В общем, так, еще у нас в этом обновлении начнется ранний доступ к рейсерам Пан Америке, новый сезон ранговых боев. Ну и разработчики пишут здесь другие новинки Сейчас буду листать, смотреть Блин, здесь эти утки, утки Всякие вот эти мультяшные картинки так, постановка мин, а, то есть у уточек будут у нас мины Возможно, да, это вариант, что разработчики как раз хотят вот эту опробовать новую механику с минами Может потом, да, какие-то корабли у нас в игре уже в обычном рандоме будут на минах играть А сейчас как раз чё, хорошая возможность посмотреть, протестировать даже пусть в таком мультяшном стиле новую механику так, сражения будут проходить в формате 9 на 9, это я вот, да, про новый режим, по правилам превосходства. Резиновые уточки э, упруги <связь> при столкновении друг с другом или объектами на карте они будут отталкиваться, корабли-уточки будут управляться специальными командирами-уточками. То есть, да, помимо того, что здесь сколько там, 6, по-моему, этих уточек, еще и 6 командиров уточек, ну, логично, да, у каждого Здесь, кстати, да, такие идут отсылки. Один там, например, это Зора, один Рэмбо, там Терминатор, в общем, еще трех. Тут, не знаю, один этот, как кто-то там с Дикого Запада. А, ну, видно, да, в такой шляпе, там тоже костюм такой стилизован. Один, не знаю, какой-то, возможно, римский там типа полководец. Короче, какие-то отсылки, ну, типа пасхалки. Так, ранний доступ к по Америке. Начнется у нас в этом обновлении 12.2. В честь события в игру добавлены тематические постоянные камуфляжи для кораблей 8, 9 и 10 уровня. Плюс памятный флаг, украшение А, украшен порт Рио-де-Жанейро ну, не знаю, камуфляжи, да, ввиду того, что Они не несут теперь никакой Нагрузки, кроме как просто визуальной Получается, да, у нас, ну, косметические Изменения стали не так Интересны, раньше они давали определенные Бонусы, ну, сейчас я и смотрю Источник камуфляжи, Ну, не постоянно, да, вот эти временные Которые можно повесить, как источник Дохода ну, валюты Игровой, ну, постоянный, понятно Есть, он хорошо повесил Если, если нормальный, конечно Пусть Висит Так, дальше. Тут что-то много картинок и практически нету, да, вот такой никакой информации. Так, ранговые бои. Э -э, Начнется 11 сезон, в котором можно будет принять участие на кораблях всех классов. То есть, да, даже подводные лодки у нас там будут э, принимать участие. Так, бронзовая серебряная лига 6 на 6 на кораблях 8 и 9 уровня. Золотая лига также 6 на 6, но на кораблях уже 10 уровня. В одиннадцатом сезоне правила сохранения звезды в случае поражения одинаковые для всех лиг. Звезду сохранит только первый игрок по заработанному опыту. Ну, я по-хорошему, да и давно это говорил, да. Если ты первый по опыту в команде, значит, ты старался, шел туда, тащил команду, но <соцентричный> не смог, не получилось, союзники были не очень хорошие. На, на первом уровне вообще я за то, чтобы, точнее, на первом месте, за то, чтобы давать звезду. Так, с выходом версии 12.2 из списка карт 20-го сезона будет исключена карта Раскол. А, это уже про клановые бои. А то я так перескочил так с темы на тему. Так, ее место займет карта Край Вулканов. Ну, это... скажу, для меня, например, эта информация вообще не несет никакой смысловой нагрузки. Я в клановых боях никаких не участвую. Ну, кому-то, возможно, это важно. Так, добавление, изменение контента. В игру добавлены корабли. Стар Китакас и Стар Эдинбург С характеристиками аналогичными, короче, этими кораблями в игре, которая у нас прокачиваемая присутствует А также командиры, так, что это за корабли? Не знаю, может какие-то коллаборации опять с кем-нибудь Тут и капитаны какие-то непонятные, рыбачелы Главная особенность у кораблей, постоянный камуфляж, меняющий свой внешний вид Прямо в бою, в зависимости от того, обнаружен ли корабль. Добавлены 4 элемента э, командира подлодки, аналогично существующим эмблемам для других классов кораблей. Ну, это вообще было особенно важно. Так, условия получения эмблем. Достичь определенного значения среднего урона за бой на подводных лодках за последние 100 боев. Выполняется в случайных боях, ну, то есть это, да, вот эти нашивки, которые у нас... В игре до этого, ну, были там, да, для крейсеров, линкоров, авианосцев и эсминцев, теперь вот будут для подводных лодок. Не знаю, ну, тоже такая... Не особо скажу нужная приблуда. <laughs> Тем более подводные лодки не, не завоевали какой-то особой популярности в игре, Ну нет-нет, все равно в бою встречается кто-то на них играет. Так, обновлен механизм выпадения командиров, которых на аккаунте может быть более одного из контейнеров. Выпадать будут сначала те, которые у игроков еще нет. Вероятность выпадения любого из неполученных командиров одинакова. Так, после получения всех командиров из такого контейнера шанс выпадения любого из них будет одинаковый. Про, как, про какие контейнеры идет речь, не знаю. Чё-то я, чё я не помню в игре контейнеры, из которых могут выпасть командиры. Ну, не знаю, может какие-то там премиумные. Так, командиру Эшли Виолет добавлена особая озвучка. Почему только ей? Почему она такая какая-то особенная? Ну, не знаю, да, здесь больше акцент сделан, в принципе, да, на обновлении, на... Да, какой-то косметики, вот, каких-то этих непонятных. То есть, ну, не знаю, главное появляется. это то, что новая ветка все таки в игре появится, да, вот эти бан-американские крейсера, по-моему, про них я уже тоже, ну, давно их уже показывали, это вроде легкие крейсера, ну, как положено, там, сборная солянка из кораблей разных наций, которые, да, там, в какое-то время были переданы, переделаны, там, что-то такое с ними Неполадки происходило, а вот это все остальное, ну, не знаю, кому-то интересно, вот, да, вот в эти режимы Вы шуточные поиграть, просто. Если бы было неинтересно, навряд ли разработчики бы <свят> это делали. Все-таки тоже они. Да? Не, не просто так все это. Что происходит, то происходит. В общем, ладно, будем ждать. Еще получается 12.1 у нас следующее обновление должно выйти. А потом уж что? 12.2. Сейчас в игре же 12.0, если мне память не изменяет. Что-то я <свят> давно уже, ну, недель не заходил. Ну да, 12.0.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 Противник уничтожен.